Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Совсем скоро, 20 августа 2021 года, на платформе Chess.com стартует вторая онлайн-олимпиада ФИДЕ Международной Шахматной Федерации. Грандиозный праздник, который объединит 155 национальных федераций. О том, как проходила онлайн-олимпиада год назад и что нам ждать, от онлайн-олимпиады 2021, поговорим в этом видео. Для начала немного истории и статистики о первой онлайн-олимпиаде 2020, которая прошла на сайте chess.com с 25 июля по 30 августа 2020 года. Первоначально в эти же сроки планировалось проведение всемирной шахматной олимпиады в Москве, но пандемия заставила все планы поменять, олимпиаду перенести, мы надеемся, что она пройдет в 2022 году, как и запланировано сегодня. И Международная шахматная федерация ФИДЕ предложила попробовать провести вот такой вот интересный глобальный турнир с участием огромного количества федераций, но онлайн. Это был новый вызов платформе chess.com, потому что такого масштабного мероприятия история этого игрового сервера еще не припомнил. Тем не менее, онлайн-олимпиада 2020 состоялась, много всего было и огромное количество команд-участниц, а именно 163 команды-участницы приняли участие, борьба во всех дивизионах, на всех досках. И захватывающий финал, и давайте по порядку. Итак, статистика. Первая всемирная шахматная онлайн-олимпиада 2020. 163 команды-участницы приняли участие в этой онлайн-олимпиаде. Более полутора тысяч участников, около шести тысяч сыгранных партий. Это глобальное соревнование и привлекло внимание более 85 Миллионов зрителей, почти 11 миллионов минут трансляции прошли на русскоязычных каналах Ческом.ру. Самой юной участница было всего 6,5 лет. Как я уже сказала, борьба велась в нескольких дивизионах. Формат онлайн олимпиады 2020 и онлайн олимпиады 2021 почти не отличается, мы об этом поговорим подробнее чуть попозже. Из группового этапа онлайн олимпиада делится на два этапа, групповой и нокаут. Из группового этапа финальный нокаут прошли сильнейшие державы. Единственным различием между онлайн олимпиадой 2020 и онлайн олимпиадой 2021 является то, что в топ дивизионе в сильнейшем дивизионе откуда уже выходят команды в финальный нокаут единственным отличием между онлайн-олимпиады 2020 и онлайн-олимпиады 2021 являлось то что команды которые заняли второе третье место год назад они играли между собой матчи 1-8 финала в этом году все гораздо сложнее Командам надо попадать в заветную двойку в топ-дивизионе, чтобы оказаться в финальном нокауте. Но так или иначе, много было сыграно партий, в том числе Армагеддоны. Напряженная борьба шла везде, как я уже сказала, огромное количество зрителей следило за трансляциями онлайн-олимпиады на различных языках. И... В финале встретились сборная Индии и сборная России. Два матча между собой играют страны в нокауте. Матчи проходили в очень напряженной и упорной борьбе. И в самые последние минуты, когда уже завершался второй решающий матч, случился интернет-крах. Глобальный, как было сказано и доказано. И у двоих представителей команды Индии упал флаг. Они проиграли партию, и вроде бы тот самый решающий второй матч закончился в пользу команды России, но команда Индии подала апелляцию, которая была удовлетворена, и президент Фиде принял сложное решение, а именно присудить обеим командам золотые медали. Ликование с одной стороны, разочарование с другой стороны – очень смешанные и сложные эмоции, и вот этим скандалом, к сожалению, была омрачена онлайн-олимпиада 2020. И сейчас, начиная олимпиаду 2021, я думаю, что и игроки, и организаторы все надеются, что в этот раз спортивный праздник не будет Омрачен интернет скандалами, что все пройдет без технических сбоев, без каких-либо других проблем, и мы все сможем насладиться игрой и интересным зрелищем этого поистине грандиозного соревнования. Сейчас давайте поговорим о формате, расписании и других деталях онлайн-олимпиады 2021. 20 августа 2021 года стартуют партии 4 дивизиона онлайн-олимпиады ФИДЕ на сайте Chess.com. Онлайн-олимпиада состоит из двух этапов. Группового этапа и этапа плей-офф или финального нокаута. В групповом этапе все команды разделены на дивизионы 4, 3, 2 и главный или топ дивизион. В четвертом дивизионе играет 60 команд, в третьем 50, во втором 50 и в главном дивизионе 40. Команды распределены по дивизионам согласно рейтингу шахматных федераций, который вычисляется на основе результатов выступлений команд в открытом и женском зачетах по итогам шахматной олимпиады в Батуме 2018 года и онлайн олимпиаде ФИДЕ 2020 Итак, в четвертом дивизионе, который стартует 20 августа, будет 60 команд, они будут разделены на 5 групп, по 12 в каждой, и из каждой группы Три команды-победительницы пройдут дальше в третий дивизион. Та же система распределения всех команд по группам. И вновь из третьего дивизиона три сильнейшие команды-победительницы выходят дальше. В главном дивизионе команды будут делиться на четыре группы. И по две команды-победительницы каждой группы главного дивизиона выйдут в плей-офф. Каждый дивизион Состоит из кругловых турниров, которые длятся 3 дня. То есть 3 матча играет каждая команда каждый день. Дивизион 4, 20, 21, 22 августа будет играть. Третий дивизион команды сыграют 27, 28, 29 августа. За вторым дивизионом мы будем следить 2, 3 и 4 сентября. И, наконец, главный дивизион, где в том числе будет играть команда России стартует 8 9 и 10 сентября отмечу что так же как и в прошлом году составы команд обещают быть очень сильными точные составы команд будут публиковаться в международной шахматной федерации за неделю до предполагаемого старта дивизионов но мы уже знаем что в этот раз например в онлайн-олимпиаде примут участие две команды из Китая, потому что онлайн-олимпиада 2021 проходит при поддержке администрации города Шэньчжэнь, включая Бюро по культуре и спорту района Лунган, Университета Шэньчжэнь и Академии шахмат и шахматного клуба Шэньчжэнь. Именно ввиду того, что у онлайн олимпиады 2021 главные спонсоры представители Китая, Этой стране было позволено выставить две команды и можно ожидать, что обе команды будут достаточно сильны и, кто знает, теоретически возможен и финал между двумя китайскими сборными. Но, конечно, у других сборных, таких как сборная России, сборная Индии и, я думаю, сборные других стран, есть что сказать. И что противопоставить сборном Китая. Так что будем с нетерпением ждать эти битвы. Скажу также, что каждая команда выставляет на матч 6 основных игроков. 2 шахматиста, это могут быть и шахматистки. 2 шахматистки, тут только шахматистки могут играть на этих досках. Один юниор, шахматист до 20 лет или моложе. Одну юниорку, шахматистку до 20 лет или моложе. И в запасе у каждой команды есть 6 допасных игроков. И капитан может менять составы в зависимости от того, как играют те или иные шахматисты. Что же, это соревнование обещает быть очень интересным. Мы находимся в предвкушении от борьбы предстоящей во всех дивизионах и, конечно, в финальном нокауте на каналах ческом.ру мы будем в силу наших возможностей освещать борьбу в этом глобальном соревновании за битвами в в четвертом, третьем и втором дивизионах мы будем следить в обзорах. Ну а за главным дивизионом и, конечно, финальным нокаутом мы будем следить в режиме прямой трансляции. Конечно, ждем наших зрителей на каналах ческомру. Будем все вместе смотреть, болеть, играть на этой онлайн-олимпиаде. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, чтобы не пропустить анонсов о трансляции. Впереди очень много интересных и захватчиков встреч. Увидимся уже совсем скоро. Начинаем новое онлайн соревнование. Онлайн олимпиада 2021. Смотрим, болеем, играем. До скорых встреч.